Приветствую всех в школе Джобса, меня зовут Достон. Сегодняшняя тема, которую мы с вами пройдем, это будущее время. На самом деле все просто. Чаще всего будущее время в английском образовывается с помощью will. I will call you. Я позвоню тебе. Вообще для I и we используется shall, но со временем его вообще не используют. И даже при сокращении нет никакой разницы. Вот пример. I'll be back. Я вернусь. He, she, it will come back next month. Он, она, оно вернется в следующем месяце. Вопрос. Нужно вынести will на первое место. Will you text me tomorrow? Ты напишешь мне завтра. Но тут в вопросе с I и we нужен shall. Пример. Shall we go to the beach? Отрицание. После will стоит not. Сокращенно будет won't. I will not come tomorrow. Я не приду завтра. Further, won't agree to help us. Федор, не согласится помогать нам? С Future Simple мы разобрались, значит это простое действие или повторяющееся действие в будущем. А Теперь давайте другие зацепим. Это Future Continuous и Future Perfect. Future Continuous следующее, будущее время, которое мы с вами рассмотрим. Оно находит достаточно широкое применение в языке. Как и все группы Continuous, передает длительное действие, происходящее в определенный момент, для того, чтобы поставить глагол форму future continuous нам нужен вспомогательный глагол to be во времени future simple он будет will be и причастие настоящего времени participle one смыслового глагола то есть простыми словами infinitive плюс окончание ing несколько примеров I will be playing, you will be playing также сокращается до you will be playing, they will be playing в вопросительной форме первая часть вспомогательного глагола кол ставится перед подлежащим. Если было they will be playing, а вопрос будет will they be playing. Именно future continuous вам будет чаще всего встречаться в простых диалогах на английском, и мы к нему еще вернемся. Итак, Future Perfect используется довольно редко, особенно у американцев, но тем не менее стоит его знать. И прямо сейчас мы быстро по нему пройдемся. Оно обозначает действие, которое закончится до определенного момента или начала другого действия в будущем. Или будет продолжать длиться после него. Пример. Next year... We will have been married for 10 years. В следующем году мы будем женаты уже 10 лет. Время future perfect образуется при помощи вспомогательного глагола to have в будущем времени и при части прошедшего времени, то есть третьей формы. Примеры. I will have walked. We will have walked. You will have walked. В этом уроке мы изучили будущее время, в комментариях оставляйте три примера с употреблением этих времен. Подписывайтесь на канал, если здесь вы впервые, а также вступайте в наш паблик. Всем пока! Чейз Луиз! Банн и на овен дословно переводится как булочка в духовке, но на самом деле он сказал...